Когда я могла к тебе приехать, чтобы мы могли прям гонять по Америке, съездить в Калифорнию. Там. Но... Мы будем в Калифорнии. Я очень рад, Очень красиво. А что там мы тут? Привет, я Настя, мне 26, и я <смех> лопаю пузыри. Настя, тебе 26. Да. 27... А будет? 27. Еще будет 27. <смех>